Привет, друзья, с праздником Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Я на берегу Балтийского моря, вокруг дюны природы. И говорить особенно не хочется, просто поприветствовать всех, пожелать доброго здоровья, настроения, мира и благоденствия всем. сердечной молитвы всем православным. И неправославным всем людям на земле. Всем радости и добра.